доброго времени суток хочу вам показать видеообзор обзор на бензопиле Hyundai Z340 редкостное конечно барахло говно редкостное корейское производство сделано в Китае приготовитель Корея что хочется про нее сказать главная тут главная проблема это вот этот вот механизм, механизм натяжения цепи. Я его сейчас полностью убрал. Суть следующее. Натягиваешь цепь, заводишь, секунд даже, не минут, даже секунд 30 поработаешь, цепь ослаблевает. Если чуть-чуть цепь перетянуть, с условием то, что она потом ослабнет, шина не проворачивается. В принципе, по недостаткам, более таких особо недостатков нету. По достоинства Достоинств тоже нету Но вот расход, вот, если брать масло То он соответствует расходу бак масла Соответствует расходу бака бензина Это вроде как удобно Что касается мощности Если посмотреть на ютубе То есть видеоролик про нее Где ее сравнивают с Бензопилой штиль Ей работают также Штиль работает нет, могу сказать, что я работал штилем и вот этим инструментом Хундаем, это барахло, как штиль, она не тянет. Что касается ценовой политики, я ее брал три года назад, она стоила, брал я за 4 с небольшим тысячи, штиль тогда стоил 10 тысяч. Сейчас эта политика сравнялась, ценовая по штилю. Она не стоит таких денег, мощности у нее не хватает, даже как у штиля 180-го. С чем ее сравнить? Только просто с Китай-Китаем. Фильтр лопнула, лопнула. Гайка внутри крепления уже на изоленте. Классически китайское качество. К праймеру претензий нету. Изредка. Иногда барахлила сама система. Не заводится хоть ты что, что не делай, но не заводится. Так в принципе работать можно, что касается вот посаду, по огороду она подойдет, а вот для заготовки дров она слабовато. Больше сожгется бензина, чем КПД у нее низенький. Мощности конечно не хватает, хоть и заявлено, там я вот не помню, сколько по паспорту, она слабовато для этих дел. Мой вывод какой и для всех я советую это барахло не брать не то маленечко качество все сыплется все вот эти вот мелочи болтики все раскручивается и обмышление производителя делают ну и во-вторых тоже если вот так посудить, как могут корейцы сделать бензоинструмент? у них там пилить кроме собственных мозгов нечего соответственно что-то сделать для пилки Все, друзья, товарищи, на этом видеоролик заканчиваю. В принципе, тут больше разглядывать нечего. Мой совет не покупать.